Привет, друзья! Я рад приветствовать вас на канале Капитан Герман. И у нас сегодня будет гастрономическая рубрика. Вова уже что-то затеял. Он выглядит, как будто он начал варить воду с, с мясом. С мясом. Сегодня, сегодня мы будем готовить борщ. Итак, погнали! Кулинарная рубрика «Борщ в эфире». Что yeah. это? И это мясо, и я его решил помыть немножко, привести в чувство для того, чтобы потом воду варить с мясом. Вода с мясом. Пока будет так. С Суп веганский. Вода с мясом. Ну и достаточно. Воду можно слить и получится уже неплохо вполне. Тогда получится мясо без воды. А вода в этом блюде очень важный ингредиент, очень важный. Почему ты в скороварке варишь? Так быстрее будет, и мясо будет мягче. Мягче, очень Попробуем. надеюсь я. Для борща нам нужна морковь. У нас здесь растет морковь. Росла уже. Росла. Между прочим, с зелененькими, которые мы выбросим, вот это буряк или свекла, как, как свекла, по-русски буряк, по-украински. Давайте так, тогда лука будет мало тоже, я подозреваю. Лук еще Луком нужно, борща да. не испортишь. Один лук не нужен, лук точно. Еще один лук. Я, Я так нужно. понимаю, что вот у нас чеснок идет в эфир. Вот, полтора лука. А, да. Вова нас балует всякими кулинарными рецептами. Это что, столько у нас лук? Это не а, чеснок, это ботат. Ботат, ботат. Ботат будем, кстати, готовить да, в следующей это? серии. Что еще? Что нам еще нужно ну капусту это нужно, нужно а, а... ты не будешь туда добавлять пускай будет да думаю что же еще надо да Парочку, я думаю, соль нужна я подсказываю помогаю соль, соль, соль. Да. и сметана а сметана есть а у нас кстати сметана самодельная а вот я вам покажу сейчас вот видите эти морковки внимание у нас вот здесь есть огород, и в нем растет всякие там базилики там и куча-куча всякого разного. Но пока О, еще, божьи. еще только пока посажено. Вот это что? <сас> ну это типа не меня Замени капусты. капусты. <сас> у нас будет вот такой борщ, <сас> <сас> <Заменителем> ямайский. <сас> ямайский борщ-то другое что-то сыпать надо. <сас> Наверное. Но пока у нас доступа на берег нету, да? Ничего другого нет. Такую капусту это будем использовать. А ну, это кажется. вот у нас такими большими листьями, да? Ну да. Класс. Это К... кале. Нет. Кале. Нет. А? Нет, нет. К... Канал... Калал... Калал... А я Кана... Калал... Калал... Калал... ну, хоть бы помыл. А вы уверены, что это капуста? Майские. Это не капуста, конечно. Это Ну вот ее жарить больше. Нет? Ну мы в самом конце варки добавим. Даже не могу передать. Ну, нечто среднее между хреном и шпинатом, да? Скорее хрен. Какой-то тут. Листы. Ну ладно. Нет, чуть есть похоже на шпинат. На этот еще похоже. Вот этот, как он называется? Дикий чеснок. Черемша, Черемша. Ну, вот ну, вот чуть-чуть на черемшу похоже. Не по вкусу, а по составу. Да. Да. Ну, по привкусу тоже. Ну, Что-то может быть очень хорошо. Так, о, это ж лук зеленый. Класс. Желто-зеленый. Желто-зеленый желто это потому что здесь сейчас жарко. Очень, да, слишком желто здесь, поэтому желто-зеленый лук. А это оранжевая морковка, видимо. И вот вся эта куча овощей превратилась вот в такой супной набор, включая чесночок. Нормально то, что оно так шипит? А, да, я так и все часа полтора могу пошипить, потому что мясо говядины, она очень требовательная к ресурсам. Я нашел тот рецепт, который искал. И засандавил все масло. И вылил все масло на сковороде. Вот это ты молодец, правильно поступил. Все, все. Согласно, Это весь рецепт? Да, согласно технологической карте, что я должен сейчас именно. Еще да. технологической карте приготовления борща вырвал просто силой <retention> у холодильника. А он сопротивлялся. Не хотел отдавать. А что ты будешь кромсать? Ну, надо потереть э -э на новой терке. Это спецзаказ для меня было доставлено... А вот на днях Ирина... выглядит неплохо, Ира, спасибо. Большое. Ну и надо вот вот такие вот. Три. Три. Нет Раз, времени два, объяснять. Нет времени объяснять. Причем, когда буряк трешь, даже если ты порежешься, ничего страшного. Никто не заметит. Никто не заметит. Там же, опять же, бульон наваристый. Да, ты красными руками берешь блин, картошку. за картошку также будет? Нет, как-то по-другому. На мелкую? Mm. Это ты все это жаришь? Да. Здесь получается, что буряк и морковь? Так и есть. Перетертая на терочки на новый. Ну, кстати, свеклу тоже не привозила. Думал, что это не тот инструмент. И больше вот это деревянный. Да. Это что ты лайм добавляешь? Лайм, да, для mm -hmm. того, чтобы хранить цвет? Красный? Чтобы он не выжаривался? Цвет настроения красный. Серьезно? Да. И для этого лайм добавляет Лимон? Ну, в отсутствии лимона идет лайм. Ничего себе, я даже не знал такого. Что за коварство ты хочешь туда положить? Что это? Ну, какая-то присыпка, не знаю. Ну, пробовал, вкусно было. Попробуем и сейчас. Может быть тоже получится. Ну такой вид, конечно, сразу, что как будто бы это уже кто-то ел. Без помидоров борщ не едет. Вот думаю, как нарезать. А ты что будешь готовить в этой кастрюле? Думаю, да. Это больше? А скороварка это, это просто мясо сварить, да? Да, подготовка мяса в дальнейшем. Движение. А, понятно. Смотри, с двух рук, и там и мясо варит, и тут и еду жарит. Это... Томатная паста? Томатная паста. Или помидоры. Ну вот 5 помидор, а вот это вот томатная Но паста. Но это или... не, это написано, смотри, гряд Это другое. А не, паста. Уже написано. Паста. паста. Хунц, Хунц. Хунц. Брутальный. Ты вот человек. А мог бы зубами это сделать? Мог бы вот развернуть, стереть, асфальт, кромку. Что там остросюжет на что происходит? Все хорошо? Что это, что это? отлично. Готов? А для чего нужен зеленый лук? Ну, мне кажется, ну если есть красный, Лук. Лук. должен быть, наверное, зеленый. И... Ты просто идешь желтый... по принципу цвета. А желтый где-то уже ушел там красным. Вот, ты чем это делаешь? А тут есть? Это нужно давление островить? Ну да, открыть будет, наверное, хуже, если открывать. Может. Руку не оторвет. Очень на это надеюсь. <смех> <смех> <смех> подальше как у кока кола вроде газиков нету, открыл, пошли. Ага. О, отлично. Руку не образу. Нет, не столько. Никому причем. О, Вот, какое она еще кипит при том, что газ выключен. Уже давно причем. Вот что я говорил. Каким-то неприлично большим ножом это режешь. Да, маленький тут что-то как-то не хочет справляться. Может такое жесткое? Ну, чуть-чуть есть еще, но у него еще есть шанс все исправить. Не соленая. Ягодки набираешь? Да, думаю, хватит. кстати, еще похоже на подшипники, на ну, этот о, который... который, развалился. А, Идея! Давай. Идея! Невероятный запах, вообще супер. Это все обычные продукты, в общем-то. Никто не спорит, что продукты обычные. Просто кроме тебя из этих обычных продуктов никто от необычное блюда не готовит. Они еще готовят. Они готовят, да. Получилось всего вот этого вот количества всего вот что было здесь, вот здесь, вот такая вот всего лишь одна кастрюлька. Кастрюлька. Чёрт, выглядит вкусно облезал облезал такой <смех> сковородку <смех> ну что ты сделал да считаю что готово. ну, а ну пока ж вот О -о -о, борщ. пахнет конкретно как борщ ну что ты готова дегустировать конечно дегустацион ну что другие, другие. Мы сейчас будем дегустировать вот этот прекрасный напиток, который, который был сделан из вареной воды, как Вова сказал. Вареная вода с мясом. <с так будет правильно звучать. из парочкой секретных ингредиентов. Ну что ж, вот секретный ингредиент это Red Stripe. Это имущество, да? Что там с борщом? Борщ, надо пробовать. Да, да, размешивать тихо <свес> тихо не отка меня <свес> белый соус <свес> белый соус на классная надпись Реал матча белый ну, Вау, супер вкусно ну что как тебе шикарным вкусно восхитительный борщ просто борщ мечты а где же вот это мне я жую у нас типичный майский ужин такая карибская кухня борщ и шарлотка на десерт так, друзья, а на этом мы с вами прощаемся, я вот тут мешаю борщ, подписываемся на канал, извините, я отвлекаюсь, ставьте лайки, дежурный коммент, все, пока, никогда, до встречи скоро.